Экзотики хватает, только все надоедает И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов Салям хадафис значит здравствуй, до свидания То в захидания, то в Абадане, Я И жизнь похожа на полетное задание И все к хадафису готовятся заранее Мы летаем по Ширазам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 Салям кадафис, значит здравствуй, до свидания, то в то в Абадане, я и жизнь похожа на полетное задания. И все к Хаддафису готовятся заранее, И все к Хаддафису готовятся заранее. Спасибо. Я вот сейчас пою и подумал, что.